Сегодня мы опять в лесу с женой И нашли вот такой же первый гриб Не знаю Начался дождь, ребятки Он хороший такой. Значит, грибы есть в этом месте Грибы, значит, есть, ребята, в этом месте Надо их собирать Вообще, мы выбрали за опятами Говорят, опяты пошли Вот, зашли такой в лес сейчас ну, пока ничего вроде не обнаружено. Вот такой лес у нас. Ну, будем искать, что-то будет попадаться. Будем включаться, показывать вам. Ой, грибок. Сейчас жена сорвет, его может быть еще там рядышком. ясно? потому что ты потонешь ты его как раз ножом залезешь. Да. А что это и не потоньше? Нашли пока еще вот одну червожку нашел я. Хороший Ну только вот недавно У меня два, на вышел. Ну, а аж хрустит даже, да? Аж хрустит Белый Смотри ага. Да Белый какой красавчик да. немножко его поели на ну, крепкий что ага. там не видать дальше вдалеке туда не пролезет да? он большой какой да или что это поганка -то? поганка наверное да? Да. Что там рядышком ничего не видать? Тут бурелом такой, ребята, хрен пролезешь. Смотрите, ребят, сколько мухоморов я столько. На одном дать? месте столько не видел. Он прям, смотрите. длин, длин, длин, длин. Вот сюда дин, дин. Вот сюда. Вон так. Столько бы было белых. Смотри, вон. А -а. И вон они где-то заканчиваются под мелким. А -а -а. Так, ну что, ребятушки, следующие грибы, которые мы нашли. Белые. Такие грибочки. Пошли за опятами, одни белые что-то пошли. Вон еще растет. Вон еще, вон еще, вон там еще. Ага. Сразу на сковородку можно. Так, так, так, так, где еще? Он такой красавец. Ох, ребятки. Где ты еще это видела? А, вон он. Большой какой. Так два, А где второй? Че? Ветка. А он что не чует. Может он червивый? А нет, нормально, смотрите. Какой здоровый. Я тебе сейчас... Вот... Вон еще два. Еще два? Еще два. Блин! А! <youtuber> тут еще. Еще? А! Сейчас, ребята, я попробую туда тоже залезть. А да Так, вот, ребятушки, еще покажи, зайчик, Еще двух белых бахнуло. Я На одном знаю, месте, что? считай, полкорзинки маленькие набрали. Да, по спине так редко сейчас, что она Так, ребята, наконец-то мы нашли небольшую кучку опят. Сейчас я вам покажу. Вот такие они, красавцы, молоденькие. Вот это точно опять. Еще желуди растут, Смотрите, какие. Вот опенок, кстати, что он тут делает. Вон опёнок. О, Тоже опёнок. Желудик. Сейчас же нас режет. А, вот. Просто, одни. Ножом прямо. Ветки. права, не Вот точно. Ну да. одном кустике такие опята, ребята, смотри красивые какие а желуди-то да, я показывал да. самое интересное, что прямо рядом далеко от дома, да? Удивительно, что еще белых сколько, ну, да, тоже в принципе неплохо, и, и на жарёху, и на это. Зайчик там лягушку нашла, там, а вон она сидит, она? вон зайчик еще прошла опять. Устят. <сервит> ну что, пой. Значит некому, да? Да. еще там нашел так пят мне нравится собирать Сразу бахну на одном месте можно найти очень много Ай. так ну чё будем искать еще там нашла маленький пенечек с опятами На сковородку мы уже набрали еще нашла смотрите как растут где обалдеть Ау, смотри смотрим зайк прошли с тобой вон пень видишь зайк я и сюда и пришла а ты его видела? куда? конечно а я для чего сюда пришла? Я его нашла, а перед ним вот это нашла. Ты же где-то шляешься. Ну, я хотел там дерево проверить. Зачем там дерево проверять? Когда здесь он. Ну, сегодня картошка с грибами будет. сорвала покажи почему сейчас не до конца но почти весь вот за тебя ух не я не заметил а я и не заметил ребятки такой красоты кто бы сомневался жена мне все подкалывает я сегодня еле еле уломал за грибами идти угу. Вламу ну, может эту ядро собирать. Ну, да, уже в твоё, Вон ты тут только ветки собираешь. А я это понесла. Ага. <смех> Дело Что-то на одном пятаке вон. Тык-тык. О, вон еще раз тут они прикинь, прям на земле. А. На ветке на одной. Видишь? вот прям Давай. Ну, прямо на одной веточке на. Так. вот бы казалось вот пень стоит почему ты на нем не вырос Ребята, встала вот так вот высоко на, на, на дерево. Вижу сверху что-то хорошее. О! опята. Муж хотел, муж получил. Ну, ролик все-таки называется опята. Не знаю, как еще а, ролик сначала называется. Сначала у нас последние белые, да, Удивительно. Вот просто удивительно, что нашли белые. Думал, что в этом году вообще не найдем. Ну как улов? Он еще. Он еще, он еще. Вон, еще, вон, еще. вон за, рядом с тобой, смотри. О, это я не заметил. Так я же говорю, надо мне сверху стоять и смотреть. Ага. Рука чешется. О, какая. Аккуратно. О. Ага, молодец. Ну раз нашел хорошее место. И все, можно. Резать. жена тут по разговаривать давай срезай но это не про это ты говорил там еще 2 а -а -а. грибы на то слушай Нет, 9%. Внизу должен Нет. стоять. Вот. Да. А вот, вот, вот, вот, вот, вот Шишки. А где ты говоришь? Вон два. Вот это вот, вот, вот. Два. еще ждать. Нашел я два грибочка. Белых. Вот они. Вот сюда. они, ага. <свеч> <свеч> как это. Ну, улитка сверху поела, ничего страшного. Ну, мы, на сушку нам все равно. знаешь куда уже прям класть. да я подберезовик нашла на червивый под березы нет нет он хороший а это тоже он да он ну, жалко тут -то плохой. Только ножку да можно взять. так хорошая подосиновик волнушечка вон еще одна волнушечка будешь брать смотри как красиво ну, а см смысл, вот, нам Но смысл нам от них смысл нам Вон еще один. Сейчас бы мне прямо глаз был так пал. Большой куда там? Большой, но... Червивый, да? Чистый. Такой зай по осиночек нашла. Это что такое? Поганка что ли? А может, так поган. Да, собирай. С этой массой листьев. Угу. О, хорошенький. Да, хорошенький. Так, ну что, ребятушки, заканчиваем наше видео. Вот столько грибов мы насобирали. Елена Аркадьевна сегодня постаралась. Угу. Ну, я тоже немножко пособирал. Ну Кому понравилась такая грибная охота, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну и в лес за грибами. Всем пока. Всем пока-пока.